Всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. В этом ролике я вам покажу новые цвета из игры Among Us. И также я вам покажу то, что разработчики сами написали, что теперь в игре будет 15 игроков. В общем, вас ждет прям супер сочный ролик, но сначала очень важное объявление. До 30 тысяч подписчиков осталось прям совсем чуть-чуть. И поэтому, если именно ты прямо сейчас подпишешься на канал, то тогда мы в скором времени добьем 30к. В общем, заранее спасибо за подписку! И за то, что ты поставил лайк Ну а я тебе пожелаю приятного просмотра Слухи о том, что лобби расширяя до 15 игроков Появились достаточно давно Еще тогда, когда появился трейлер новой карты Airship Ну и в то время все подумали то, что 15 игроков будет с появлением новой карты Но однако все получилось не так И разработчики рассказали официально о 15 игроков Только совсем недавно вот такой пост сделали сами разработчики. На случай, если вы не знали, вот что мы планируем в следующем большом обновлении. И тут меня засмущало одно слово: это слово большое, то есть нас ждет большое обновление. Только когда оно будет, вот это хороший вопрос. Но однако разработчики говорили, то, что они собираются сделать свою работу намного быстрее, для чего они не наняли ищего сотрудников. Однако, все равно вопрос, когда остается открытым. Ну и теперь самое крутое, 15 игровых лобби, ну то есть в лобби будет теперь участвовать 15 человек, очень сильно интересно то, что новые цвета игроков, и я вам покажу их в этом ролике, ну и также улучшенный художественный стиль, ну то есть переработка графики. Мне кажется то, что больше всего времени понадобится потратить на то, чтобы улучшить художественный стиль. Но думаю, больше всего по творчески разработчики подойдут к созданию новых цветов. Потому что, к примеру, голубого цвета в игре Among Us в жизни не существует. Этот цвет разработчики сделали сами. Ну и теперь то, без чего не может обойтись обновление в игре Among Us. Это, естественно... Исправление, ошибок и другие улучшения. Спасибо за терпение! Мы наконец-то догоняем. Oh yeah! Ну, конечно же, это все прозвучало очень сильно круто, но, однако, это займет наверняка очень много времени у разработчиков, потому что они очень сильно медлительные. Ну, однако, давайте рассмотрим новые цвета. Ну и вот они предполагаемые новые цвета в игре Among Us. И если на них посмотреть, то это выглядит прям очень супер круто. Ну и как бы они круто не выглядели, я не знаю их название, но это выглядит прям очень сильно красиво. Наверное у многих появился вопрос, почему в правом столбце мы видим 18 цветов, если в лобби будет 15 человек. На данный момент в игре Among Us 12 цветов. Хотя в лобби 10 человек. Видимо, разработчики решили делать цвета с запасом. Ну, это наверняка круто. Видимо, для того, чтобы игроки, которые последними зашли в лобби, они могли по выбирать хоть немножечко цветов для себя. Хотя после обновления за новые цвета будет прям какая-то битва. Потому что, естественно, игроки, которые только зайдут в лобби, возьмут себе новые цвета. А именно поэтому в новые комнаты будут залетать больше количество людей, чем было раньше и наконец-то в своем лобби ты не будешь одинок и я тоже не одинок ведь нас почти 30 тысяч но если ты не подписан то пожалуйста прямо сейчас подпишись и прямо сейчас пожалуйста ребята поставьте лайк так как в этом ролике была просто супер интереснейшая информация и, ну, и также напишите пожалуйста в комментарии какую игру мне помимо Among Us, записывать на канале я все комментарии читаю и именно поэтому не стесняйтесь и пишите свои комментарии ну а с вами был Чайок ТВ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!